Народ, всем привет! Сегодня хотелось с вами обсудить второй ранговый сезон в Калибре. Что изменилось к лучшему, что с худшему, что осталось по-прежнему, что бы я хотел изменить и видеть, соответственно, в будущих ранговых сезонах. Давайте будем смотреть, соответственно, буду читать с сайта. Напоминаю, что с обновлением 0.11.0, 30 числа уже на днях стартует ранговый сезон. И вот что мне понравилось и не понравилось. Первый сразу бросается в глаза, это начиная со второго сезона, события ранговых боев становятся регулярными. Это классно, это отличная новость, я за, мне это нравится. Но то, что меня печалит, этот сезон ранговых боев мы запускаем как тестовый. После того, как он закончится, мы соберем там статистику, обратно из игроков и так далее, и так далее. У меня вопрос. А первый сезон, он не засчитывается? То, что вы там не собирали статистику, не пытались что-то изменить в этом ранговом сезоне уже сразу? Почему бы не взять все оттуда, что было хорошего, да, там, добавить еще что-то лучше, а что плохое убрать? Ну, вот это меня печалит. Я лично рассчитывал, что второй ранговый сезон уже будет э, сразу с большими изменениями. Пока здесь изменения небольшие. Это печально, но имеем то, что говорится... Имеем. Единственное, почему этот сезон может быть тестовым, да, и почему не внесли изменения, это потому что в игре появились у нас навыки. И только из-за этого, возможно, только из-за этого, этот сезон становится тестом, потому что непонятно, как навыки повлияют. Но я бы еще раз вспоминаю, отключил навыки. Кто может участвовать в ранговых боях? Соответственно, если у тебя есть аккаунт 15 уровня, и у игрока есть хотя бы один оперативник, у которого изучены и куплены все 15 улучшений. То, что если 15 улучшений выкачил, выкачал, все, ты можешь идти этим оперативником. Это классно, это классно, с этим я полностью согласен, тут ничего не надо было менять, все верно сделали. Также стали без изменений 5 лик. Осталось у нас бронза, серебро, золото, платина и алмаз. И в каждой лиге есть 5 рангов, продвижение по рангам зависит от успешных боев, за каждый победы игрок получает 1 очко, за поражение очко снимается. Я бы здесь внес небольшое улучшение, например, если человек очень хорошо отыграл, один из, ну, один из четырех очень классно отыграл, с него ранг не снимается. Есть, конечно, еще идея, чтобы он на один ранг вырастал, если он очень классно отыграл, но мне эта идея не нравится. Я бы просто замораживал ранг, если он классно сыграл, но команда слилась. Это было бы более справедливо. Но пока все остается по-прежнему. Соответственно, не сильно они заморочились перерисовкой, просто немножко изменили. Ну, я так понимаю, что, надеюсь, в следующем сезоне уже дизайн немножко изменится, потому что ну, один и тот же дизайн ну, переедается. Ну, естественно, что перейти из одного ранга в другой ранг, надо одержать 15 побед. Ну, естественно, 15 побед без поражений. Ну, а куда без поражения? Давайте почитаем правила ранга боя, что изменилось здесь. Ранга бои во многом напоминает стандартный PvP режим столкновения, но имеет и ряд существенных отличий, кстати, за изменения сталкача однозначно лайк. Ладно, особые черты ранговых боев. Время раунда сокращено до 3 минут, здесь ничего не поменялось. Чтобы победить, команде нужно ликвидировать всех противников, либо захватить нейтральную позицию. Она недоступна в начале раунда и появляется случайным образом в одной из трех точек центральной части по стечению двух минут. Захват происходит значительно быстрее, чем в столкновении. Это очень классно. У нас теперь не одна точка, а три точки. И вот это мне очень понравилось. Это классное нововведение и хорошо, что оно появилось. Далее. включи дружественный огонь из любимого... из... из любимого, да? Из любого оружия. Так вот, это со старого сезона осталось, тут тоже ничего не поменялось. Далее, запас брони не восстанавливается между раундами. А вот здесь я не согласен. Но я против того, чтобы люди опять выбирали себе стандартный расходник, это броня. Чтобы они бегали с бронепластиной. Ну, зачем? Я понимаю, есть сейчас навык, да, который, но не у всех этот навык есть с восстановлением. Я считаю, что в нынешних реалиях этот момент стоило бы убрать. Броня должна восстанавливаться. По крайней мере, я считаю, что именно в ранговых боях броня должна оставаться. Это надо было переделать. Это мне не понравилось. Далее. В рамках раунда применяется пенальти на максимальный запас здоровья, аналогично режиму спецоперации. То есть после каждой реанимации вашего персонажа максимальное количество очков здоровья уменьшает. В следующем раунде здоровье будет снова полным. А я не против. По крайней мере нет у меня такого подгорания, как от отсутствия брони, когда тебе ее снимают. То есть запас брони не восстанавливается между раундом. Это печально, это плохо. А то, что тебе пропадает здоровье на один раунд, ну почему бы и нет. Ты... Получил урон, тебя подняли. Вот расплата за то, что ты был неаккуратен. Я не против. Далее, чтобы выиграть матч, необходимо победить в 5 раундах. Таким образом, всего матча может быть 12 с учетом ничьих. Ну, тут все понятно. Дальше нельзя играть рекрутом. Тоже я полностью согласен. Некоторые горит, кто любит играть на поддержках, например, или других рекрутах. Я против. Вот, честно говоря, я против. Ну, и давайте будем честными. У них нету 15 улучшений. Да? Это было бы очень странно, да? Иметь условия до 15 улучшений и тут же рекрут. Ну, такое себе, парни. Ну, камон. Ну, естественно, меня очень радует, что теперь после определенного раунда на карте не будет появляться ящик, с которым можно будет пополнить боеприпасы. Соответственно, взрывная мета уже будет менее действенна. Хотя у нас появились, конечно же, навыки. И эти навыки фактически второй ящик, да, если не третий. И у нас появилась шара, но давайте посмотрим, что они поменяют в навыках и что они сделают шарой. Уменьшит или не уменьшит. Но тем не менее, это уже хорошая новость. По крайней мере, будет чуть меньше взрывной меты. Далее, система рангов и таблица лидеров. Собственно, рангов в ранговых боях предусмотрится 21 по 5 для каждой лиги с бронзой по платину и 1 ранг алмазной лиги. Ранг растет от бронзовой лиги к алмазной. Как только игрок поднимается с 5 по первый ранг внутри одной лиги, его следующим шагом становится переход в новую лигу. Тут все понятно. Далее, в каждой лиге для перехода в следующий ранг игроку необходимо набрать определенное количество очков ранга. В игре они обозначаются звездами. А победа добавить игроку очко, поражение отнимает. Ну еще раз напоминаю, я бы за то, что топовый игрок не терял ранг. Бронзовая это 3 очка ранга, звезды за поражения в бронзе лиги не снимаются, это правильно, это хорошо, что они остались. Дальше серебряная это 4 очка ранга, золотая 5 очков ранга и платина 6 очков ранга. Алмазная. Считается общее количество рангов, игроки распределяются в рейтинге по их количеству, тут тоже все нормально. Далее таблица лидеров строится внутри одного ранга, у кого больше очков ранга, тот выше в рамках ранга своей лиги. Тоже все в принципе логично. Далее награда за ранговые бои. За каждую первую победу в сутки игроки будут получать награды Это временную валюту, событие и контейнер с случайным призом Ценность призов будет зависеть от лиги, которую игрок занимал в момент получения контейнера Далее, в конце сезона игроки получают еще два типа наград Это за максимальную лигу и за актуальную лигу на момент окончания сезона Но давайте вернемся немножко к наградам, просто наградам Тут все классно, как бы. Ну, мне в основном все понравилось. Первое, что это 5 расходников, это логично. За второй, соответственно, у нас уже 20 жетонов, кредиты, свободный опыт, обычный материал и расходник. Самое классное, что они добавляют материалы. И чем выше у вас ранг, тем, соответственно, больше материалов вы можете фармить. Мне не очень нравится система, что за первую победу в день. Я не знаю, может быть, у них не хватило времени посчитать экономику, или не, не считает, что за каждую победу. Ты получаешь жетоны, а за каждый проигрыш ты не получаешь жетоны. Я, допустим, за то, чтобы за каждую победу ты получал жетоны. Просто надо выстроить и высчитать экономику. Так, чтобы этих жетонов фармилось не так много. И люди играли, играли, играли. И постепенно, постепенно фармили на те вещи, которые продаются в магазине. А не за каждую победу в день давать немного материалов. Это мотивирует зайти на один бой и потом больше не играть. Вот так это получается. Просто очень многие будут так делать. Они зайдут... Сделать одну победу и такие, а, ранги идут долго, я успею нафармить. Вот это вот плохо. Ну, пока мы имеем такую систему. Это печально, но, допустим, я хотел бы видеть за каждую победу. Ну, это их не право. Ну, хотя я, я бы переделал, честно. Вот я бы этот мент переделал. Классно, что за алмазную лигу получается 120, здесь получается что Материалы это классно. Вот за это молодцы. Хотя бы можно фармить материалы. Далее, что мне понравилось. Э, переделали немножко они за максимальную лигу и за актуальную лигу. Давайте посмотрим. Игроки, оказавшиеся на момент окончания в платиновых или алмазных лигах, среди других призов получит контейнеры с легендарными образами водяной для коллекции Альфа. Внимательно платиновых или алмазных лигах. И каждый такой контейнер будет иметь 4 слота, где первый слот открывается бесплатно, а каждый последующий за 1,5,850 и 250 монет соответственно. В каждом слоте легендарный образ водяного с то случайным оперативником. Это хорошо, я согласен. Здесь кто-то даже пофармит себе немножко золота, да? Открывая за меньшую сумму, получает себе компенсацию. Это хорошо. Единственное против, чего я против, это потому что альфа. Ну, камон. У нас, э, серьезно, альфа это уже старые образы. Ну, старые образы. Дайте людям новые образы, которые уже выходили. Хотя бы какие-нибудь там, э, блин, ну я не знаю, ну просто другие образы. Или перемешайте несколько образов Или дайте уже ну, что-то кроме альфы Вот этого водяного Ну не жадничайте, дайте что-то другое По-моему альфа уже не так сильно актуальна Ну как мне кажется, я допустим за то, чтобы давали скины легендарные других оперативников Но то, что есть вот эта система, это плюс Минус то, что это опять альфа Вот в этом, в этом для меня лично это как бы минус Ну дали информацию о том, что в 0.10.0 все легендарки и образы получили новое преимущество. Это хорошо. Да, это, это меня радовало. Надо идти тем же путем. Далее, набор материалов в контейнерах за текущий лиг до момента окончания сезонного будут отличаться. Чем выше лига, тем больше количество материалов в каждом из трех слотов контейнера. Вот теперь самое интересное. Смотрите. Ранг бы второй сезон, награда за текущий момент окончания сезона. Что мы имеем? Соответственно, ну тут мелочь, мелочь, мелочь, мелочь. Тут контейнеры с материалами. Это все, конечно, хорошо, но немного. Самое интересное начинается уже с платины. Тысяча монет. Триста монет. Ну, пускай будет. Дальше контейнеры с материалами. Вот, легендарный образ водяного. И здесь легендарный образ водяного. Разница просто в чуть большем количестве наградах. Так ничем не отличается. Смотрим дальше. За максимально достигнутую игроком Лигу. Смотрим. Это 800 жетонов, 15 тысяч кредитов. 10 тысяч свободки и 20 всех расходников. То бишь, и боеприпасы, и аптечки, стамина, все, все, все. Это классно. Здесь, ну, соответственно, чуть больше. 20-20, блин, ну 20 это мало. Дали бы полтос. Ну народ, ну, полтос. Ну, это ж было бы нормально. С монетами я не знаю, система какая сейчас, но моя, ну, блин, ну кредитов можно было дать полтинник. Не так уж это и сильно повлияет, мне кажется. Ну, как мне кажется, все-таки награды можно сделать было, ну, чуть больше. И какой-нибудь эксклюзив для алмаза. Вот какой-нибудь эксклюзив для алмаза, мне кажется, надо было сделать. Далее, посмотрим, что у нас еще есть. Тот самый арсенал рангов Бойоса. Это тот самый магазин, в котором мы будем тратить жетоны. А на время события ранга боев в временная валюта жетона Их можно заработать двумя способами Это получать ежедневные награды за первую победу в рангах И, соответственно, получить жетоны, которые будут начислены в конце сезона И получить жетоны, которые будут начислены в конце сезона В составе наград за максимально достигнутую лигу И за лигу, в которой игрок находится на момент окончания сезона Блин, ну, я вот против вот этой вот системы немножко Я за начисление монет, точнее начисление жетонов за каждую победу ну, мне так больше нравится, по крайней мере, на данный момент, я считаю, что мне это было бы более интересно, это заставляло бы меня играть чаще, потому что я бы зарабатывал больше, чтобы потратить что-то и купить себе что-то. Может быть, они боятся, что это чем-то поломает экономику, ведь в арсенале там будет много разных плюшек, мы сейчас к ним вернемся, но тем не менее, я, я бы за каждую победу оставил. Возможно, дело в том, что они позиционируют это все-таки как ранги, а не как фарм определенной награды. И чтобы режим не превратился в очередной марафон, а все-таки был сделан для того, чтобы люди показывали свой скилл и именно росли в таблице, не ради того, чтобы получить награду, а ради того, чтобы помериться писюнами, тогда, может быть, да, имеет смысл составлять такую систему. Далее идут награды, товары за жетоны, за камуфляжем. Мне понравилось здесь три, но я хотел бы получить, ну, не знаю, два, наверное мне очень понравился фиолетовый, не знаю, мне прям очень зашел, и дальше мне нравится вот этот вот синенький, мне больше нравится. Красный тоже прикольный, но почему-то больше нравится синий. Я сегодня, наверное, буду брать два, а если будет все хорошо заходить, то, естественно, выкуплю всех. Но пока хочу вот эти два. Самое главное, ну не главная награда, но одна из них это образ Задира на арчера. Все классно, прикольный. Конечно, не всем он понравился, здесь у нас небольшой косяк, конечно, есть. Но тем не менее, смотрится довольно-таки интересно, лучше, чем стандартный, по моему впечатлению Далее, соответственно, о, то, что люди потерялись первого сезона то, то, ради чего у людей просто горело, горело, горело И до сих пор, наверное, горит Даже при условии того, что он опять возвращается Его можно опять взять, у них все равно будет от этого подгорать Но тем не менее, появляется лефан с очень классным прицелом Блин, вот это стоит того, чтобы попотеть в рангах Легендарный образ археолог для спутника, бойца поддержки коллекции ССО. Ну, блин, это классно. Нет, во-первых, это хорошо, да. Спутник у нас популярный, у, них, у многих он есть. Соответственно, в рангах будет им бегать. там В любом режиме бегают спутником. Он нравится больш... подавляющим, мне кажется, большинству людей. Потому что оперативник комфортный в любом режиме. Но, если честно, я бы сделал так, чтобы можно было выбрать там один из четырех, например. Один из... То есть можно взять только один из четырех. Блин, мне бы эта идея больше понравилась. Ведь если у человека нету спутника, ему нравится, например, там, ворон, он хотел бы взять себе на ворона. Но не может взять на ворона, потому что только спутник. Блин, ну это ну, не то что сомнительно, это спорное решение. По моему, моему мнению личному, это спорное решение. Далее, что там будет? Это контейнеры с эмоциями, счастливчик для случайного оперативника. Дальше это комплекс с добиванием ответ на мера для всех оперативников. Контейнер с добиванием сердечный привет для случайной коллекции оперативников. Контейнер с эмоциями страйк. А, контейнер с эмоциями счастливчик, по-моему, я уже прочитал, да? Так, мы получаем контейнеры с камуфляжами это сапфир. Соответственно, лесной сплинтер получаем. Сезон первый красный и сезон первый синий для, для случайных коллекций оперативников. Ну, блин, не знаю, вот ради этого стоит немножко помучить. Хотя это все спорно Мне больше нравится желтый, но <свят> Тем не менее, парочку камуфляжей Для коллекции можно заметить. И дальше контейнеры с резервами В каждом контейнере три слота по 10 единиц случайного расходника Тоже неплохо И паки свободного опыта и материалов Вот это нахрен никому не надо паки свободного опыта Я не знаю вообще, кому нужен пак свободного опыта Пока у нас не ведут вещи Которые можно купить за свободку Это, блин, бесполезная штука Нафармить ее не составляет никаких проблем. Соответственно, контейнеры с случайным расходником, это тоже хорошо, но не сильно. В принципе, у нас сейчас достаточно возможностей получать эти расходники. Самое главное, здесь опять материалы. Все упирается в материалы. Мы приближаемся к концу. Отметим, что мы снизили элемент случайности в контейнерах. Теперь количество покупаемых контейнеров ограничено тем, для скольких оперативников или отрядов предусмотрены призы. Таким образом, бла-бла-бла-бла-бла-бла, все очень просто, теперь у нас нет возможности по КД фармить кредиты, получая одни и те же образы. То есть все, получая один и тот же камуфляж, ты не будешь получать компенсацию. Всего 43 камуфляжа на каждого оперативника, поэтому все, халява, парни, кончилась. To to <-up> Кто успел, тот пофармил. Ну, в принципе, это я считаю, что э, это правильно, потому что это фикс. Э, хочешь кредиты, иди фарми. <-up> Сейчас меня может быть закидает камнями, но я считаю, что это в принципе правильно. Такой фикс должен был рано или поздно случиться. Слишком много народ фармил, получая одно и то же. Этого следовало ожидать. Далее ранговые эмблемы поменялись. Вот это уже то, чего не было раньше. Система эмблем претерпела изменения во втором сезоне ранговых боев. Теперь они не выдаются в качестве награды в конце сезона, а меняются динамически в зависимости от лиги. Динамическая эмблема сразу появляется на аккаунте игрока, сперва наносит э, статус «без лиги», и получает статус лиги после первого сыгранной игры. Ее можно использовать в любом режиме игры. Эмблем будет отображать лигу игрока до начала нового сезона ранговых боев. Соответственно, вы зашли в игру. У вас эта эмблемка, как только вы переходите, эмблемка у вас меняет цвет, уже не будет, э, извиняюсь, засираться количество эмблем лишними. Вот будет одна динамическая, да. но ну, смысл иметь себе там алмазную, еще четыре других там бронзовую, например, да, там золотую, там платину, серебряную. Зачем они вам, если у вас есть самая главная награда? Здесь все классно, все правильно, они сделали одну важную, хорошую эмблему, которая меняется, это все классно. Лично я хотел бы, чтобы э, в каждом новом сезоне ранговых боев, она э, не сбрасывалась опять в ноль, а, например, игрок, который уже дошел до алмазной еще раз, да, например, или дважды получил платин, у него здесь появляется, например, циферка 2 или какое-то обозначение, то есть начинается новый ранг, он идет, получает раз сюда, здесь, раз уже двоечка, здесь там, раз троечка, там двоечка, двоечка, раз, и сможешь. а, чувак дважды успел получить э эмблему за алмазную лигу. С каждым сезоном что-то, ну или там по-другому немного бы выглядело. Но смысл в том, что я бы сделал тоже динамическую, но при повторном получении она чем-то бы отличалась от обычной за один сыгранный сезон. Вот это мне хотелось бы получить. Ну и последнее это подбор игроков. В матче ранга боев игроки подбираются с счетом лиги, в которой они играют. При этом в бою участвуют только игроки из соседствующих лиг. Например, например игрок серебряной лиги может участвовать в матчах с игроками своей лиги. Либо бронзовой, либо золотой лиги. Игрок платиной лиги встречается игроков игроков своей лиги. Соответственно, алмазная или золотая. И так далее. Здесь осталось все без изменений. Мы играем по смежным лигам. То есть раз, раз, раз. Раз, два, три. А, пардоните. Раз, два. Да, у нас потом Раз, два, три Золото играет раз, два, три и тому подобное. Здесь все, в принципе, логичное. Ну и, соответственно, отряды игроков, собранные заранее, смогут начать бой в ранговом режиме, только если все его члены находятся максимум в двух соседствующих лигах. Что имеется в виду. Если вы, э, у вас есть в одной команде золото, платина или алмаз, вы не попадаете в бой. Если вы оба там, если вы четвером, каждый из вас там находится в одной из двух лиг, то вы сможете играть, потому что играете по смежным лигам. Здесь все правильно, с этим я согласен. Печально, конечно, что у нас э, балансится все одинаково, то есть соло игрок балансится так же, как и пачка. Ну, пока это не поменялось. Многие считают, что надо играть так, чтобы не было пачек, кто-то считает, что пачки играют с пачками. В принципе, это ранги, да? А в рангах, если далеко расти, собирай свою пачку. Тут, в принципе, все логично, хотя можно разными вариантами будет Надеюсь, в дальнейшем поиграться Главное, пишите свои впечатления разработчикам Судя по вот этой верхней надписи Именно этот сезон является тестовым И начиная с него Они будут уже собирать статистику Первый сезон был не тестовый, оказывается В общем, пишите комментарии Пишите свои замечания Пишите свои виды на изменение ранговых сезонов Как бы вы хотели это видеть по-другому Возможно, ваша идея натолкнет разработчиков На изменение рангов лучшую сторону. Ну а с вами был Димон. Всем пока. Спасибо, что зашли. Увидимся в рангах.